За пределами обыденного лежит порог, что должно переступить каждому. Смертные оболочки отчаянно жаждут узреть смысл, хоть бледный оттенок истинного предназначения. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Mortal Shell. Ну, что-то очень интересное, хочется мне что-то новенькое поиграть, что я не играл. Так что поехали. Так, куда нам идти? Такой я красивый. Ты пока мне управление очень что не нравится. Да, ну непонятно немного вы унаследовали способность окаменения окаменение берегает тело но легко пробивается физическим уроном эй братишка ну постой Он от меня убился, типа, да? Ваше оружие освященный меч Тяжелый клинок с пустой нишей в центре. Жесть, он резкий. А что с камерой? Что с камерой? Мне она не нравится. Что такое? К этому надо привыкать. Что это такое? А ну давай настройки. чувствительность отклика. Колебание камеры. Может это оно? Да, это оно. Это резкие толчки нам не нужны. Это наш первый соперник. Окаменеть можно почти всегда. Даже в ходе атаки. Экспериментируйте с окаменением разных моментов боя. Что это? Подожди, я не готов, я не готов, я не готов, я не готов. Быстрая атака, мощная атака. Ну, что такое? Я могу, типа, окаменеть. А, я не могу окаменеть. А, это я понял. предмет знак смертности привязывающий тушу к миру смертных какая-то душа что-то что-то с душой так рывок рывок атака это мы сможем медленным. Он тоже окаменеет. Да он вообще с ног же не сбивается. А, смотри, я ему что-то... Шатоп просадил. он меня сейчас убьет. Фу. он меня убил, да? он мне и должен был убить, мне кажется. Что? Что происходит? Какая-то рыбка Она добрая, я знаю Естественно Гудит и стонет башня где ситует на судьбу поблегший от времени отшельник? Где это мы? Подмышка светится. Какой-то трупак-слизняк. Это мое рождение, типа? Я подозреваю. Из утроба бездны родился новый герой. То есть, слизняк-трупак. Что это такое? там что-то камера не двигается ну да я отвечаю это у труба бездны что-то типа того ну такой лорд ворон это путь лорда ворон и что мне тут делать привет Ладно. Побегли дальше. Опа. А, это он чувствует тело свое. Там мы сейчас селимся умершего воина. это мы то лучше чем быть голым слизнем Тут уже окаменение все есть у него станина заканчивается это что грибок Учен предмет 2x мухомор Инвентарь О, вот это что это такое? Что, что я сделал? Что я выкинул? Я выкинул А че? А я обратно поднять не могу Я выкинул ту штуку у тебя или чё что я сделал ну да я что-то оболочки это типа оболочки которые да и всего четыре штучки неизвестная оболочка человек нечто большее нежели просто сосуд видимо у него навыки да все поровну решимость выносливость стойкость О, у них будут какие-то умения. Цвет брони. Нет. Справочник. Используйте этот предмет, чтобы узнать, как он действует. Используйте 10 раз, чтобы больше узнать об этом предмете. Прикольно, это как ребенок, да? Исследуй мир. Растет там, где проливалась кровь. Мухомор Во, вот это тоже Знак смертности Используйте это тоже 10 раз Знак, привязывающий душу К миру смертных Это я собрал тут грибок Или что, и оно типа Через время восстанавливается Я понял, это новый сосуд или это? А, убрать из быстрого доступа. Я понял, я убрал, я даже не использовал ничего. Это просто это быстрый доступ. А как использовать быстрый доступ? 1, 2, 3, F3P, Z, Q, K и. А, Q. Опа! Что я сделал, я не понял ничего. А, быстрый. А, вот, быстрый доступ. Грибок, давай, грибок схаваем. Ага, Остан... здоровье в течение 30 секунд. Восстанавливает 30 единиц здоровья. Угу. И вот эта штучка, что это? Следующий урон, получаемый во время окаменения, преобразует со в здоровье. Прикольно, можно вот такой вампирик, короче, я понял. Это что это? Здравствуйте. прошлое будущее настоящее что это ощутить инстинкт -хм. прикольно вау я только что видел это место честное слово я вам говорю мне кажется, я в прошлом был экстрасенсом, экстра секс сексом. О, аборигенчики какие-то. Что ж тут? Здрасте, я добрый. Опа. А! -а, -а, -а! Так? Что за херня? И вот это самая быстрая смерть. Слушайте, что ли меня быстренько убили? Вот тут мы сохранились, да? Мне даже грибок не помог. А что я не могу? Следующий урон, полученный во время окаменения, преобразуется в здоровье. Использовать 9 раз, чтобы больше узнать об этом предмете. Знак. Привязывающий душек к миру смертных. Ну, быстро я закончился. Сейчас мы вернемся обратно к этим чувачкам. Так, опа, грибочек. Взял грибочек, да? Теперь у меня три грибочка. А что это такое? Ну, как я... Капканы, конечно, такие прям... Их даже не видно, честно. Ага, если они вступят в свой капкан. Иди сюда. А ну давай давай. Ага! Я понимаю. Опа, я его замочил. Лошара. Давай, тебя тоже. На свой же капкан сейчас наступит. Что это за херня, блин? Я не хочу такое играть. Опа, а я. А я, а я не вступил. А я не вступил, так. Не на свои же капканы наступают. Что за. Мозг улитка какой-то, блин, вообще. Так, чем мы у вас можем украсть тут? Могу взять? Нет. О, оно подсвечивается, что я могу взять. Взять алкоголь, естественно. Бухаем алкоголь. И что алкоголь дает нам? Где он? В быстром доступе. Вот он, алкоголь. Дарит тем, кто его выпьет, небольшой прилив решимости. Но ценой здоровья. Используйте три раза, чтобы больше узнать об этом предмете. Ну, естественно. Я тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. У меня что же баллиста есть? Ага. Так, в смысле он своего друга попал. Так, мы уворочки, Мы уворочки. Смотри, оп-оп-оп. Оп. А? Ты видел, видел? у т т только шел, прыгнул. Он дубинку взял, у меня станины нет. Тихо, тихо. Ну, немедленные какие-то достаточно. Ну, это первые боты. Так, где мой грибок? Грибок. Так, восстанавливаем кпшечку. Есть капканы. Блин, там второй. Ну и тишечная, они даже, ну, удар не держат, как говорится. Они просто на чили ходят. Видно, алкоголь много пили. Вау. Ты увидел меня, что показывает это. Ну с тобой. Ага, в капканс выступил. Господи. Вот выпад. Давай еще раз. Давай. Говорят... Я его убил. Что там? А, -а, -а что я на жабу навелся? Мне кажется, сейчас мясо... Мясо жабы возьмем. Нихера себе, Что это было? сейчас откисну. Она траванула меня чем-то. Ешь грибок? Жри грибок. А что это? Что за... Ж... Слушай. Ну да, ну у меня хп шка отбирает. Сейчас разбега. На! А так! Чё Че такое? Ох, нихуя себе! Да беги, беги, беги! Братик, ешь грибок! Съешь грибок, съешь грибок. Мне кажется, я сейчас откисну. Тут без уловок ничего не сделаешь. Тихо-тихо. Иди нафиг, я слышу ее. Я ее слышу. Прикольное окаменение, слушайте. И он при этом еще восстанавливает жизни. Очень круто. Очень мне нравится. Сначала у меня что-то игра не очень пошла, но в дальнейшем я просто в такое не играл. О, а что это все? Это какая-то крыса на вертеле. Крыса на вертеле использует. Угу, э -э. Давай мы сидим, ее, потому что... Жрет. Ничего себе, вот это, вот это я понимаю, здоровечка восстанавливает. Здоровечка в суперске просто. Восстанавливает 35 единиц здоровья в течение 10 секунд. Каждую секунду по 35 хп восстанавливает. Слушайте, я просто в Dark Soul не играл. Всякие элдерлинги. Не играл. Ничего себе шпарит там. А ну мы сейчас войдем. Тихо, мешки. Вот это я меткий. <толкно> ну слушай, их сильно много, не... Давайте по одному. Тут наводится непонятно, если честно. Что такое? Ого, тут такой какой-то здоровый, что-то с ним не то. А, загнали в угол. Грибка, грибка взять нельзя. Чего попадали? Что? Это что я такой сильный, типа? Давай... А -а -а. <свист> вот это силушка. Вот я их раскидываю просто, нереально. Тех двое. Они у меня. Так, а, грибочка. Грибочка скалы. А грибочков нет. Ни крыс, ни грибочков, ни хрена нет. Мне нравится, что противники мои, они слепые. Прикольно Я его У Уклоняйся, братик Очень больно С Слушай, а что это за выпад был Только что Мне вот это в играх не нравится Что что Он бьет и он Именно ты не можешь увернуться Потому что он бьет именно в тебя. то что его удар по-любому попадет по тебе. Если ты в радиусе его, типа, удара. Я сначала начинаю каждый раз? Что? Да, я каждый раз начинаю сначала. И все... И все персонажи живы. Поворачивайся. Станинку восстанавливаю. Давай, давай, давай. Че, поумел или че? еще понять, как оно работает, а то, что сильно как-то... это... Опа! Я в прошлый раз тут крыску не забрал. У каждого костра теперь крыску можно забирать. <как> Опа! Ни хера себе. Где? Братик, уворачивайся. Очень жесткое место Или я буду играть я, я просто не понимаю, что мне делать Блин, я с этой дырки Вылез Грибочек Поползли Это тайный проход Я не знаю, что мне делать, куда мне идти Ой, это вот мотыги Слушай, не-не-не-не, они не бегают? Слушай, эти рыгает еще на меня что-то. Уворачивайся, уворачивайся. Ся... А -а -а -а! Иди нафиг, что мне делать? Да ну тебя нафиг. Да, О, хп у меня нафиг еще, блин. Вс ⁇ Беги, беги, братик. Он тебя сейчас убьет. Он тебя убьет. Тихо-тихо-тихо. Я могу вернуться в тело обратно свое. Опа. И, и у меня хп все полное. Прикольно. Не, лучше не наводиться. Потому что он просто тупит очень. То он наводится вот. А, так он переводится. Он переводит цель. Очень двоякие чувства с этой игрой Может я просто в боевке не привык, но мне она не нравится эта игра Залезли в какую-то дырку угу, я уровень выкачиваю Я так понял, вот это Полосочки вот эти желтенькие, это мой уровень, я так понимаю Этих чувачков, чтобы выкачивать уровень, а то, что я по-другому никак. Так, а я там что-то какую-то перлину взял. Вот, какой-то глаз, какой то, -то. А, Используй. Отсвет а истины ровно, ярко светится. В этом отсвете запечатаны сонмы. Тела, сплетенные воедино... Сливается безымянное, неделимое существо. Это чудовищное, бесформенное создание говорит сразу на всех языках. Оно зовет вас по имени. Оно одновременно разрастается на глазах и будто бы распадается на части. Видение оставляет больше вопросов, чем ответов. Ничего не понятно. Умения нет. Я не могу ничего пока сделать. Так, тихо-тихо, никого нет. Рядом. Короче, меня жарят тут все Кому не лень Я не понял Я выкачался или что? Я какую-то перлину схавал Чтоб взглянуть На себя Получается, что При смерти мой опыт пропадает Правильно я понял, и надо понять, как боевка работает, то что я чуть не понимаю. Немножко сейчас на настройки Управление. А, F отражение. Максет. А, но зато мои применения не исчезают. Не, что у меня F не работает, ничего Я только могу их жарить У меня сейчас сдохнет мой персонаж Второе применение Харька Так, я не понял Правление F Отражение Отражение Что это значит? Я, я жабку тут жахну я пока ничего не понимаю в этой игре напишите в комментариях мне подскажите что делать очень интересная игра то что я запутался Нихера себе жаб жаб но они медленные какие-то вообще жесткие Жёстко-медленные Так, восстанавливаюсь. Слушай, это хлинка. Ты ч по воздуху ходишь? Не знаю, мне пока не нравится что-то боевка. Что застрял в текстуру? Он застрял в текстуру. Давай отойдем, может он отлагается. Чисел он опасный слушать? Короче, мы его оставим, пускай он тут сам с собой играется. А каменение. но ну, я так понимаю у них тоже станина есть своя они свою комбу делают и все они потом просто без этого там долго еще будешь э, жарить? ты опасный какой было бы у меня что-то, я тебя джахнул, отвечаю так, останься, а будешь там И поз... ой, это мы к этим, я не хочу к этим идти это вурдалака у меня погрызли я хочу пока вот этих слушайте, а вначале начале камень какой-то, да? Какой-то камень, посмотрел мне не камень, сказал, иди туда наверх. <звук> Класс. <звук> Порвались на дискотеку. <звук> Давай, кто следующий? А, а, смотри, какой резкий. А, а, а, а, не поймаешь, не поймаешь. Съешь грибочек. Что такое мое окаменение? Это просто тема. Ну че? Надо с окаменением поиграться. А каменение ты кажется и есть блок давай Ой. давай давай Ой. уходи уходи братик уходи они больно бьют больно очень больно Я их разматываю конечно Давай, сидим Грибочек <реклама> <реклама> Прикольно, прикольно Окаменение, это какой-то Чит -имба для него О, точно не прочел, я же взял Какую-то фигню Вот это Используем хвалим э, Дает крошечную Меру Тара. Что за Тара? Так, а это я ел уже, нет? Чтобы получить от цвет своей оболочки. Я не знаю, все жру просто. И они какими-то загадками мне базарят. Мудрости Кара. ответа мудрости. Любопытным образом зак что-то там. Я тут выпрыгнуть не могу ничего. Отпрыгает. Как мне наверх попасть? Ну только что ж было. О. Е. Не пойму ничего. Не хочет он читать или что-то там. Возьмем грибочек. Не такой капканов стоит. И валяются эти недоразвитые. Но я не готов, я не готов еще на такие рыки эти. Башня города Фельгрим. Опа, это новая душа. Что за беспутный дух забрел сюда? Я буду звать тебя Заблудшим. Ты же зови меня сестрой Генесой. Вижу, тебе незнакомы тайны все чтимых. Ты любопытное создание, люди для тебя лишь оболочки. Да, ты пробудил его, но что тебе о нем известно? Принеси мне религии его прошлого, да еще немного Тара, и мы с тобой растревожим его память. Но перво-наперво нужно выяснить его имя. Бессмысленное бормотание. Испытать божественный тар... Да. Пробудить силу этой оболочки необходимо выяснить его имя. Это получается мое, правильно? А, зажать нужно. Мы узнали его имя. Как его зовут? Как тебя зовут? Прислужник Харос. Разбойники указали нам путь к храму. Праведные отвергли их. И теперь они слушают тех, кто предложит им тар или крепкие напитки. Скуку они разгоняют пьяными выходками и жестокими забавами. Они знали, что на нас лучше не нападать. Но пошли вслед на некотором расстоянии в надежде, что им что-то перепадет. Есть что-то такое за 200? И мне надо за 500. Убийство двух врагов подряд сбрасывает время восстановления окаменения. Прикольно. После того, как окаменение было пробито, оно длится двое дольше. Тар и отсвет это мы изучаем. Опа, 4 косаря. Убив достаточное число противников, вы снова обретаете второй шанс. Так, ну это, видим, такой... Горящее лицо, маска, женщина. Опа. А, это видение. Это видение, где находится оболочка. Какая-то башня. И рядом с башней есть оболочка. Так, а это оболочка? Опа, очки. это мне кричащему. Зверьку нужно идти Так, ну это мы знаем куда, но ну это мы попозже туда пойдем Очень интересно Сейчас опять видение, давай Могу взять потому что меч меч могу взять ну, это мой или не мой или че он мне показывает где она находится Незнакомые места Что это? Освещенный меч а -а. Улучшение для предмета А, мне нужно, типа, ага. Усовершенствовать оружие. В середине освещенного меча. Удлиненная ниша. Требуется предмет. Механический шип. Угу. Надо искать предметы. Собираем, что плохо лежит. Что это горит? Слушайте, но ну это удар был. Это типа тут должна быть оболочка, я так понимаю. Мне намного лучше. Спасибо. Давно, очень давно, мне не протягивали руку помощи. Тебя как будто не коснулись ложной истины. Увы, мне почти нечего тебе предложить. Разве вот твоя тусклая печать? Невеликий дар, но думаю, ты его оценишь. У меня есть еще одна просьба. В глубине храма праведных хранится священная железы всечтимых. Если ты принесешь мне эти железы, я извлеку из них истинный нектар, и он меня исцелит. А ты с их помощью сможешь покинуть эти проклятые земли, если не хочешь кончить, как я. Тусклая печать. Старый узник одарил вас тусклой печатью. Она позволяет отражать удары. Ага, теперь я могу отражать удары. А это думал, что я не могу отбивать. Так, а это что такое? Пропитка печати исцеления. Старый узник напитал печать особой силой. И теперь после успешного отражения противник... Остается уязвимым перед усиленным парированием. Чтобы подчинить вложенную в печать силу, необходима великая решимость. Прикольно. Я теперь могу отражать удары. я смогу прыгнуть стой, стой, стой, стой. а ну что-то не получилось ни хера давай еще раз о подождите я как-то не неправильно мне кажется У, убегай, убегай, убегай, друг. Убегай, ешь, ешь, ешь. И. Ага, я понял, как теперь уклоняться немножко. Что это я взял? Опа! Вот это фигурка хороса. Ха Используйте этот предмет, чтобы узнать, как он действует. Оборванное деяние. Используйте этот предмет. Я не могу использовать это. Ух ты! А, а это зачем? не восстанавливалось бы здоровье во время игры было прикольно. отправимся дальше. Карты нет, да? Карты нет. Я хочу уклонение, ну, это парировать. на вертеле, это хорошо. Но уже немножко начинаю разбираться в управлении, то как-то полегче мне будет играться. Давай, давай, давай, давай. Станинку восстановим. Так, вот теперь с одним можно потренироваться. А ну, я не успел. М -м -м. Ну что сказать? Что за звуки но это не те противники с которыми нужно вот это уклонялочку вот эту на целился у меня баллисти баллистин Круто Не, ну этот меня сложит, слушайте Этот меня сложит, на восстановить хп Надо хавнуть того, того Все на нахавались Вот это, что это, я не знаю, что там нам все отжахнули А у меня что-то есть еще? Вот это давай. Все жрем, все, все. ухп ХП. Опа! Вот это я понимаю. Это для таких жирных. Жесть. А что, шо... а шо с... с ихним умом я не понимаю? они же свои же капканы вступают же блять тут жабы эти кончены тихо тихо тихо а нету а нету нету жаб Я не смогу вернуться! Давай, давай! Обратно, обратно! В тело, в тело, в тело! Уходим! Я не, я не успеваю! Я просто не успеваю! Он убил меня! Он, он сильно медленно это делает Или просто я Сильно быстрый Наверное, сильно Я быстрый Я просто для них сильно быстрый Ты снова с нами Прекрасно Вот возьми Эта маска Почти такая же, как у меня она освещает путь, что лежит перед плотью Дорогу вне жизни и вне смерти На которую вступает душа, перешагнувшая порог Однако твоя душа привязана к этому миру Она не желает продолжать путь Верно, что-то здесь еще не решено А ну, у меня может накопилось там... А -а -а. Ноль Ноль Ноль Короче жесткая игра Че то я короче Короче того Если хотите продолжение Давайте 15 лайкосиков И я продолжаю в это играть А так я не хочу в это играть Подписка, лайк, с вами был Розе, всем до новых встреч.